Жила-была девочка Маша. И была она очень хорошей девочкой, но самое лучшее, что у нее было, это квартира в центре Москвы. И полюбила она честного таможенника Иннокентия. А он на нее внимания не обращал, он работу работал. Сидит себе в Шереметьево терминал F и досматривает граждан, летающих за границу. Вопросы разные задает, куда летите, что везете, нет ли чего запрещенного. Но в работе ему не везло, и никто ничего запрещенного не вез. Ни оружия, ни наркотиков, ни денег. И очень он страдал, потому что на доску почета его не вешали. Сидит, бывало, дома плачет, и грустные картинки в интернет выкладывает. Видела это Маша, тоже плакала, так сильно любила, и захотела она помочь любимому. Продала она квартиру в центре Москвы, Положила деньги в дамскую сумку И поехала в Желеметьево Терминал Ф Дождалась, пока любимый заступил На пост, пошла, купила Билет на ближайший весь И шагнула прямо через зеленый Коридор в объятия К любимому Иннокентий спросил ее так серьезно Куда летите, гражданочка? Нет ли чего запрещенного Она такая сумку раз и раскрыла Вот, говорит Иннокентий мне от удивления даже закричал. Тут набежали другие таможенники. Вы, говорит мадам, можете провозить с собой только 10 тысяч долларов без декларации. Где ваша декларация? Нет декларации? Тогда мы у вас будем в излишке конфисковывать. Пересчитали деньги, а там миллион долларов. А сколько вы думаете, стоит квартира в центре Москвы? Иннокентий обрадовался, запрыгал, в ладоши захлопал. Тут же стал он местной знаменитостью. Про него даже в газете написали и на доску подсчета повесили в красной рамочке. И так он обрадовался, что даже статус в интернете сменил. Счастье самая необычайная и дорогостоящая вещь на свете. Ремарк. Увидела это Маша и написала любимому в Фейсбуке. Так, мол, и так, правонарушение совершено мое сознательно. И за любви, и ради любви ни о чем не жалею, но надеюсь, что вы как честный человек теперь на мне должны жениться. <coughs> Инакиедди ей ответил через семь рабочих дней. Во-первых, дорогая Мария, даже если я на вас женюсь, я вам все равно не смогу вернуть конфискованные средства, так как вы уже пересекли зеленый коридор во-вторых, жениться я на вас тоже не могу, так как у вас теперь нет квартиры в центре Москвы, а в-третьих, я вас просто не люблю, не пишите мне больше. И заблокировал ее, потому что он был честным таможенником и не имел права вступать в личную переписку с нарушителями таможенного законодательства. Поплакала Мария, горевала. а что делать, сердцу не прикажешь, а что за миллиона долларов, Потому что папа Марии был адвокатом известным, он подал апелляцию, что Мария находилась в состоянии аффекта, то есть в невменяемом состоянии, чем любовь по закону и является. Миллион вернули, а пока возвращали, курс доллара вырос, и папа ей купил квартиру еще краше с видом на Кремль. А Айна так и висит на доске почета в красной рамочке. Как назидание всем хорошим девочкам, что любовь зла, а квартира в центре Москвы. Добро. <реклама>